Вау, нифига себе! 233 метра ваншот в голову. What you, what you, what you Здарова бандиты, бандитки, а также их родители. С вами снова Бобруха и рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня вышел восьмой сезон, мы провели стримчик, я поиграл в ЗРГ. Оставить свое мнение насчет ЗРГ. И сказать, что данная снайперская винтовка классная, ничего не сказать. Советую посмотреть вам данное видео до конца. Здесь просто уйма килов. Не забудь подписаться, прожать лайк и оставить свой комментарий по поводу данной снайперской винтовки. Всем приятного просмотра. Ах да, ну вот и наступил восьмой сезон. А это значит скоро новые рулетки новые ящики, новый боевой пропуск. Поэтому хочу порекомендовать вам Top Point Shop. Самые лучшие соотношение количества и цены. Никаких откатов и рисков бана. Каждое открытие заказов анонсируется на сервере. Как правило, 1 два раза в неделю. Тут вы можете приобрести 7400 SCP за 2500 рублей. Это самые низкие на данный момент цены во всем СНГ. Поэтому я рекомендую. Никаких банов вы не получите. Все производится легально. Скорее обращайся по ссылочке в описании. What? лайки не ставят подписки не оформляют Руэтушки. Ты что сейчас спорт этого сделал, что ли? Здравствуйте, ребятки! Оу, нифига себе, двести тридцать три метра ваншот в голову. сказал что она не что-то <смех> где он ну где ты а он в меня стреляет он здесь у меня сейчас сейчас я приду заберу <смех> 21 килл, нифига себе, шумасшедший Шумасшедший Ашабика, да, шумасшедший